друзья, сейчас еще пару слов для тех, которые, ну вот, скажем так, немножко э, недопонимают, да, недопонимают, почему мы так вот э, Риана вот пытаемся продвинуть все это дело, добудиться, да, ведь основные, ж, э, ну, допустим, это же, да, Мария, Мария Македонская, вот, так сказать, э, со своей э, группой э, детишков, да, недоразвитых, вот, пару слов на эту тему еще скажу, да. да почему мы так вот рьяно пытаемся это все продвинуть? Вот давайте я вам такой образ закачу. Видели мы давно фильм еще про канадскую такую глубинку, да? Ну, в принципе, такая же, как и наша Сибирь. Вот суровый такой довольно этот самый, да, климат, да, по официальной версии. Вот это я к этому, дополнение к этому, да, что я очень не хочу, чтобы осталось всего несколько летающих островов, ну, допустим, там наша весь, вот, нежная, да, будет летать маленький такой остров, и то не весь этот город, не весь район, а маленький остров, сколько мы сможем удерживать, да, где-то там Миша э, с небольшой частью Питера, да, вот, где-то Ваня будет летать с небольшой частью своего города, ну, в общем, э, не буду всех перечислять, понимаете, и вот нам надо будет где-то в космосе э, как-то соединяться, мазки какие-то устраивать между собой объединяться, да, вот, а вот реальная ситуация, реально этот фильм документальный, Глубинка, Канада, где-то там Заполярье, Холодина лютая и все такое прочее. Да? Вот. Живет один какой-то там охотник. Ни семьи, ни детей, ничего. Вот. Живет он, находится там на зверя, раз там в год или когда-то этот самый, да, отвозит э, на этом же, на санях ну, на вот этих, да, моторизованных санях, отвозит там пушнину или чего он там добыл, в какой-то ближайший там поселок, что-то там сдает, что-то там закупает себе, и все, и возвращается обратно. И вот, э, а недалеко от него там какая-то там, э, ну, по сибирским понятиям, какая-то тысяча километров э, живет еще один охотник, вот, с которым он э, ну, там, когда-то встречался, пересекался где-то там в тайге, вот, и раз в пять лет они ходят друг к другу в гости. Ну, потому что невозможно, слишком далеко. Ну, пообщаться-то нужно. И вот раз в пять лет по очереди они, да, один берет эти самые, вот один к другому идет на этих лыжах, там, на этом самом. Идет несколько э, десятков дней, может, месяц, может, больше. И вот приходят, они посидели там, трубочку выкурили, да, э, что-то там, э, выпили чего-то, поели, пообщались. И этот гость обратно идет целый месяц, возвращается домой. И вот или на следующий год, или через несколько лет, я уж точно не помню, врать не буду, другой собирается к нему в гости идти. Понимаете? Потому что люди это существа социальные, чтобы бы ни говорили. Почему капитализм не приживается? Потому что социализм это на самом деле не потому, что каждому там э, по труду, и э, каждого в этом самом гулах загнать трудиться. Нет, это потому что социум, общество. Мы общественные существа, мы не можем в одиночку. Поэтому я вот это так вот и призываю, давайте объединяться, чтобы не осталось нас несколько человек на этой матушке земле, чтобы не нужно было идти несколько десятков дней, чтобы встретить живую душу. Надо радоваться тому, что еще относительно большое количество народонаселения, еще техника нам этому помогает. А представьте, если мы останемся вот так вот реально, да, мы вот с Яном Снежном... Миша в Питере. О, там, э, Антоха, ну, условно говоря, рядом, допустим, э, с Арьером Аркадьевичем, да, они там чаще, там, 80 километров, ну да. А нам вот до Питера сколько нужно будет идти, собираться, да, пешка дралить. Вот представляете, сколько это нужно там, э, это же неописуемо. Поэтому нам нужно объединяться, чтобы остался какой-то социум. Ну, вот, и желательно, чтобы мы переключились на безденежное общество, и новые транспортные возможности появились. Иначе же это лютый песец. Те, которые радуют, вот давайте вернемся, как там наши славные предки жили. Да вы уверены, как славные предки наши жили? То, что продвигают всякие там эти самые стерлиговые, да, на кобылах будем ездить. Да вы представляете, каких нужно кобыл вырастить, чтобы можно было со Снежного в Питер приехать. Ей надо три тонны овса. И надо, чтобы, блин, кругом трава была свежая, иначе вы не доедете ни на какой кобыле. Она там 150 пар этих самых подков сотрет. Ноги и себе дорога нужна, и дорога нужна, Олег. Да, да, конечно, и дорога нужна качественно, а не обышу. Поэтому вот этот бред выметайте. Вот. Надо ценить каждую живую душу, вот. просто неописуемо ценить. Надо вот это осознать и вот этот мир остановить на грани этого коллапса, вот этого разрушения. Вот. Благодарю. Вот. Передаю микрофончик. Вот, кстати, интересно. Игрушка была такая в свое время на, на Винде. А, называлась «Периметр». Вот там пространство, эта стратегия была, и тебе надо было захватить определенное количество пространства, удержать под собой. А в это время вот такие существа типа лангольеров всю карту съедали. И тебе надо было вместе с противниками вот пространство удержать. Вот у нас примерно похожая ситуация. Там тоже купола были такие, под куполами можно было здание строить. Вот эти купола не пространство держали. Вот. А у нас в ситуации получается, как Каждый, каждая вот живая осознанная душа, она вот такой купол, удерживающий пространство вокруг себя. Не позволяющий вот этим червям и огоньерам сожрать вот это, грубо говоря, все внутри себя. Так что вот так вот. Призадумайтесь. <с, <с, <с, и проверяйте всю информацию. Проверяйте на резонанс со своей душой и на правду. Такие пироги. Передаю микрофончик. Вон там Ваня показывает что-то. Из фильма «Солярис» кажется конечные кадры, где это... Такой часть кусок местности дома, в котором а, обсуждали вот этот полет герои Там вот тоже, какой в конце фильма, показывают вот эти кадры этого кусок куска местности, этого дома, как будто больше, кроме этого дома частного, ничего не существует. Вот так. Ну, я просто это словно показать. Прощал, Я пытаюсь увеличить картинку, но опера упорно я почему-то уменьшает. Ну, пока так. Благодарю, Вань. Для образа. Да, прекрасно, Вань. Вот, это для тех, которые этот самый, значит, пусть попробуют пересмотреть вот этот вот, Солярис. Это, по сути, как раз оно и есть, да, вот. Остался вообще одно существо на, на весь план бытия, да, но этот якобы там разумный океан. Вот представьте себе, да, вы один во всем космосе, да, вот, не с кем э, не пообщаться, не словом перемолвиться, да, даже поругаться и то не с кем. Вы представляете, какой ужас? Вот, это неописуемое вот это вот э, состояние, трудно себе это вообразить, да? По поводу этих самых, э, Миша, что там тоже эти самые, почитательницы Марии Македонской тоже выходили, да? Ну, ну да, вот, под, комменты, э, да? вырезки из Крайнего потока вот это пишут. На них смотровые не заходят, не пишут под потоком, видимо, не, не хватает терпения досмотреть до этого момента. А ведь это ж почти в самом начале. <смех> на... Ну, заходят на мой ресурс, гадят. Да, ой. Ничего, запончик за большой. Это нормально, надо же взаимодействовать, Миша. Конечно, Я это очень да. рад. Да. Вот. Мне-то, в принципе, без разницы, на какие ресурсы пусть заходят, для того, чтобы все равно, ну, как говорится... все равно закинуть информацию. Да, все да. равно, чтобы они хапнули, потому что правда, она неубиваемая. Вот. Информация, она тоже неубиваемая. Все равно рано или поздно прорастет. вот. Не прорастет, значит, это дело погибнет вместе с носителем этого всего, так сказать, безобразия. Ну вот. Ну, по поводу этих самых, вот, может, отдельно потом вырежешь, а может, этот самый, ну, я имею в виду, отдельно разместить, да, по поводу этих. Ну, понимаете, это все же, как в этом мультике, да. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Понимаете, если они назвались, этот самый, да, если они назвались вот этот свой, ну, якобы общину, якобы, подчеркиваю, якобы, это не община. Это не община. Это как раз и есть, подходит под вот этот термин, который пытаются там навязать по глупости, по незнанию, или просто потому, что как клише. Вот, ну, на нас пытались, некоторые пытаются навязать, вот, даже уважаемые персонажи, но все равно ляпают языком, не подумавши да, э, это, как она там блин, секта Сек. вот как раз, как раз, вот это ОВР, э, убожичие эти, да, это как раз и есть самая натуральная секта вот у ВИА, понимаете, и рано или поздно этому будет положено конец, вот, ну законной властью или незаконной это не суть важно вот, мы же говорим о чем Понимаете, дело в том, что формирует пространство, все эти вещи, не какая-то условно говоря власть, не какой-то Кремль. Нет. Это, все это целеполагание, обесчисление и то, что происходит в мире, это осознанные или подсознательные мысли и чаяния народа. Вот понимаете этот самый, это все равно так, а, а как это проявляется Послед, э, посредством того, что сто, стоит какая-то, условно говоря, власть, там, в Кремле или в Вашингтоне или, прости господи, блин, на Банковой, да, или где оно там, вот это вот зеленая это плесень, да, шароебица, по бывшей Украинской ССР, вот, понимаете, это отчаяние и проблемы народа глубинные. Вот почему такая проблема сейчас, ну ладно, я ухожу в сторону, потому что это все равно, это наболело, да. Так вот, понимаете, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Если они обозвали себя вот это ОВР, вот понимаете, вот это сочетание, оно неэстетично звучит. Я могу расшифровывать как угодно. Но скажем об этом, что они назвали себя божичи, да, это такие недоколыханные детишки, недоразвитые детишки, да, ну якобы этих самых, Бога там и прочего. Вот, хотя опять же, э, слава Богу, слава роду. Понимаете это все? И, и вот это, что крайние эти самые, да, разборки этой э, Марии, да, все по Бубльгуму, все по этой Библии. Вот обязательно меня арестуют, меня обязательно посадят. Ну, вы понимаете, это же целенаправленно вот это лезть в петлю. Целенаправленно. Целенаправленно возмущаться. Понимаете, надо родину лелеять, холить, возрождать. Появляется какой-то режим. Не нужно бежать с вилами, этот режим свергать. В голову собственную залезть и там наведи порядок. Царя в голове посади. Помоги еще другим. Да, ну, вот они заявили, что целая община. Много якобы... Там общинников так называемых. Почему до сих пор царя в голове? Царя в общине нет. Я имею в виду условно царя. То есть это порядок, это здравость, это здравомыслие. Не что-то там против чего-то, понимаете? Дружить против кого-то нельзя. Это признак того, что, собственно, нету здравой мысли. Осознанности нету в этом обществе, понимаете? Дружить надо во славу, во имя. Для чего-то, деяниями какими-то заниматься, а дружить против какой-то там царствующей власти, это равносильно тому, что попытаться на конфронтацию, да, понимаете? А это ж обязательно, поймите, это еще не тон выведал эти законы. На любую силу найдется противодействие, понимаете? Вы надавите больше, вам еще больше влетит, понимаете? Нельзя. Вот они выделились, какая-то там микроскопическая часть. Русских на этом самом нету. Вот понимаете, на Украине нету. Так как можно такое сморозить? Русские, настоящие, это только у них вообще не в этой. Да ну как это можно такое буровить, блин? Ну как можно такое буровить? Вот мы вот то-то и то-то заявили и все такое прочее. Возможно, кто-то скажет, что некое такое это самое образование, которое, вот, допустим, на ресурсе там них смотровой, или вот так вот вечерки эти самые, вот они там очень громко о себе там заявляют. Но мы же э, заявляем какие вещи, не вопреки чему-то, не, во, э, не нарушая первый кон мироздания, не вопреки чьей-то воле, а только за, за объединение, э, за здравое именно объединение, чтобы это было э, для процветания всех, не взирая на цвет кожи, на религиозное какое-то самое. Нет, но главное, что нужно вот, ну, осознать все это дело. Осознать, по-настоящему посчитать себя, хоть русским, там, хоть полякам, хоть узбеком, да какая разница. Главное, чтобы в голове была здравой, чтобы царь был, как говорится, в голове, понимаете. Вот. И делать чего-то, ну хоть немножко, но делать для пользы, а не вопреки чему-то. Ну не нужно этот самый, вот для чего-то, да, и не нужно кодировать себя на чего-то нездравое. Вот мы пытаемся кодировать, ну, условно говоря, если можно так назвать, программировать, да, на здравость, на позитив. Вот. а Мария, она вот, вот обязательно этот самый тралли вали я вот хочу посидеть в тюрьме, потому что э, Тараскин сидит, э, это Мелихова Пелихова сидела, еще кто-то там, и я тоже хочу посидеть. Ну, что за идиотизм, что за глупость? Вот. то, что меня особо возмущает, конечно, это 8 лет не видеть никакого насилия, да, никаких обстрелов, никакой войны. Не видеть в упор, блин, в упор. Хотя меня спрашивала, да вы ж тут буквально в огородах у нас живете, а вот мы слышим, как здесь эти самые, понимаете, но на самом деле рядом. И не реагировать на это, да. Как только началось наведение порядка на территории Украинской ССР, сразу забыли. Вот сразу забыли. Сразу, блин, плохой этот самый режим, сразу все это дело плохое. До этого было все нормально. Бегали за гоголами. Зачем только не бегали? Я же воочию и реально обращался, да. Ну зачем бегать за какой-то хренью? Да давай, давайте мы державу построим. Не нужно бегать за тем, что уже отпало от гнило и пытаться возродить. Ну кроме как зомби не получится. Или СССР 2.0 вместе с ГУЛАГами 2.0. Зачем вам это нужно? Это не так было на самом деле. Но э, матрица, понимаете, кодирование, программирование получается на негатив, на нездравое. Хорошо, если это дойдет. Теперь, значит, объективная реальность. Вот они заявили, да, ну то, что, во-первых, да, во-первых, Боже, божечами себя обзывать. Я считаю, что это, блин, ну как, ну ниже достоинства разумного существа. Это недоколыханное, э, ну как бы это сказать, да прямо так. ну это выблядок э, высших сил. Вы понимаете, такое, э, ну бастарда это называется, да. Причем еще недоразвитые. Нельзя себя ставить где-то ниже плинтуса. Вот. Если называть себя, то нужно называть себя, ну хотя бы дети богов. Понимаете, чтобы этот самый, да. Ну как это так? Как это, понимаете, этот самый, да? Как можно считать разумного человека ниже? Да, временно пока еще этот самый. Но нельзя ставить себя где-то ниже Плинтуса. Вот, с каким-то этим самым на кого-то там молиться, все такое прочее. Нет, это как отца позвать, деда позвать на выручку, на помощь. Вот так это нужно относиться. А не слава какому-то Богу, непонятно какому. Потом отдельно слава роду. Род у нас единый. Если обращаться, то к роду обращаться, а не к каким-то там богам, непонятно еще каким. И зачитывать Библию. Писание не для нас писанное. Вот. И сочиненное еще вдобавок, совершенно недавно, как выясняют, уже самое продвинутое. Нельзя опираться на все это дело. Нельзя кодировать себя по этим бубльгумам. Нельзя. Это опасно. И ведет это ни к чему хорошему не ведет. Теперь, значит, конкретный упрек. Я-то это все дело прохавал. Я-то объединял народ в целом своем городе. Я знаю, что это такое. Результат какой был? По одному резиновому свистку у, у, у, у нас собиралась э, самооборона. Только где-то чего-то произошло, да. Конкретно какое-то движение какого-то противника. Все, у нас все собираются, как говорится, подружье. Арестовали саму Марию, да. Где вот это все объединение? Где эта община? Как она себя проявилась? Ведь это должно быть как сформировано. Уже все давно подготовлено, расписано. Где-то что-то случается. Сразу же по телефонной сети все созвонились. Сразу организованная, моторизованная группа выезжает на место ареста любого из членов общины. Тем более рупор. Мария сама, да. Все приезжают в этот Таганрог или в Ростов. Ну не все, ладно, не вся община. Ну допустим 100 делегатов и такой организованной толпой, вваливается вот это вот это ну что там это, ну, не, не, не важно, суд там это, или это э, прокуратура, или это следственный какой-то там этот комитет, или еще где там ее держат. Да. Приезжает сразу 100 делегатов, организовано, культурно, вежливо, но не, ну как, э, железно твердо. И все, на этом дело это все закрывается сразу, накрывается медным тазом. Сразу все это дело отпускается с извинениями, мы, мы тут не про делах, мы не знаем все эти самые, разбегаются все эти, все, и она возвращается домой. Это если бы была это действительно община, вот такие пироги. Это как делают эти самые, вот народы, да, вот допустим, или вот эти вот, которые, ну, так сказать, искусственные вообще персонажи. Вот, они действуют организованной такой. Почему? Пяткой в грудь себя били несколько лет, назывались и общиной и все такое и прочее. До сих пор не смогли самоорганизоваться. Вот я как говорил несколько лет назад, что э, давайте помогу, давайте помогу. Я знаю, как реально объединяться. Но, э, как видите, не был услышан. Э, ну, точнее говоря, услышан, но у них же другие задачи. Другие задачи. Увести народ. Совершенно в другое направление. Ну, по этому же принципу, да. 40 лет где-то шароебится по каким-то пустыням, но к целям и задачам не привести. Вот. Это же, так сказать, обожаемая Марией э, Мелехова. Ведь она что, этот самый, да? Пыталась под себя подмять э, какие-то эти автозаправки в каком-то своем городе, довольно крупном. Не получилось. Получила по шапке. Посадили. И она сразу переобулась, что она типа там правозащитница какая-то, там тралли вали какими-то этими делами там, э, ну, пытается эти самые заниматься. Понимаете как? Вот. Надо знать, все это дело, надо понимать, что к чему ведет. Ну, я думаю, достаточно на эту, достаточно на эту тему, да. Ну, в общем, э, община, так сказать, проявила себя во всей этой красе. Абсолютно не подготовлена. Передаю микрофончик. Надеюсь, что будет помощь все-таки для этих, так сказать, общинников. Пусть приходят за помощью. Хотелось бы, конечно, Олег, чтобы они услышали это и восприняли по-здравому. Ну, что-то мне кажется... Хотя, ну, кому как, я надеюсь, для кого, кого дойдет. Главное, ты информацию озвучил. Вот этот посыл запустил. Кому надо, те воспримут. Да, благодарю, друзья. Ну, я не знаю, в принципе, наверное, про этот самый, да, вот, про эту, э, к сожалению, да, э, группу, которая не сформировалась все-таки э, в общину. Ну, и, по сути, получается, видите, вот это горький, э, как говорил в этом фильме, да, какой горький катаклизм мы здесь наблюдаем. Да, да. Это я еще дополню. Олег, помнишь, когда вот вас с Яном скрутили, увезли на 15 суток. Вот, мы же к ней обращались за помощью. Помогите там это. Ну, сделайте хоть что-нибудь. Мы как сами можем сделать. Открыть, да, да, да, да. Все. И свалила куда-то. Съехала с тема. Вот я обраточка пришла, грубо говоря. Хотя она, конечно, на это напрашивалась. И вот как ты озвучивал сейчас целенаправленно к этому шла, видимо, вот мне так думается, что она как Мелихова тоже хочет вот, ну, получить разнарядку сверху, типа так, вы теперь движетесь в эту сторону, ну, от спецслужб, там в камере посидеть, вот. и ну, так, такие мысли у меня сейчас по, получаются поэтому. Передай микрофон. Чтобы я не обидеться. Только это да. не обратка. Я же не этот самый. Я просто, так сказать, пророчил, условно говоря. Ну, вот. Обратки никакой не этот самый. От меня я ж никаких этих самых. Я просто говорил, что неизбежно это произойдет. Вот. Не потому, что я там накаркал, или потому, что я типа там вот... Отомстить, да, за то, что не было никакой этой самой, да. Ну, в моем лице, вот в нашем сияном лице, это было как плевок со стороны Божичей. Э, в сторону э, первой волны, самой первой волны тех, которые встретили эту заразу. Э, еще осенью 2013 весной э, 2014 -го. Вот, это плевок был. Вот, потому что мы начинали вот это подъем русского самосознания здесь у нас на Донбассе, ну, условно говоря, Украинская СССР. Это плевок был в душу вот этим первым ополченцам, самым настоящим первой волны. Даже уже эти стелы у нас в Снежном уже поставили, вот я уже в видео выкладывал, да, 2014-2022. Не стелы в честь этих самых, да, вот этих азовцев и прочей этой мрази, вот, а в честь именно первых тех, которые встали. Вот, ну, к сожалению, я, конечно, не полностью доволен, потому что на... Ну, я думаю, что Стелла еще одна появится, место для нее есть, я думаю, все-таки еще спорит, так сказать, этот самый. Там должна быть все-таки Стелла еще с ликами тех первых, вот, которые в 2014 году. Тех, которых уже забыли, возможно, да, но обязательно там должен быть и Стрелков с этим самым, да, с деревянной кабурой этого Маузера. Обязательно узнаваемой внешности. Должен быть этот, который из. Ой, как его забыл. Папахи такой. Ну, не, не Дремов. Ну, который первый вертолет сбил с Базуки. Подзапамятовал этого казака Бородатого. Вот. Ну, он актер на самом деле оказался. Но, ну, тем не менее, первые два месяца повоевал. По-настоящему, да, был такой. Легендарная внешность у него была вот, такие пироги должны быть вот, обязательно, чтобы там лип мозгового был, но ну, я думаю, все-таки такая стела еще будет на этой стороне да, где не 1943, а где 2014 вот, надеюсь, что это дело, да, понимаете это же, ну правда, я опять же говорю, правда она неубиваема, справедливость понимаете, она все равно восторжествует все равно, и время настало такое, что теперь уже не ждать этого божьего суда, страшного суда это в реальности происходит. И это обязательно будет. И не потому, что там, э, я там захотел этого там, или еще чего-то. Это просто неизбежность. Понимаете, мы живем в этом мире, понимаете как? Но ну, это вот мы окунулись сюда, ну условно говоря, понимаете как. Вот если кто читал Трудно быть Богом, да, вот это там начало, где этот самый, где этот Антоха, да, э, он же Ромато Исторский. Вот как у него это было видение, что он на сцене на самом деле находится, да? И вот какой-то момент вот будет аплодисменты. А, Тоха, как ты классно там сыграл какой-то момент. Мы же на самом деле так и живем. Мы буквально как на сцене, как под мелкоскопом, да, нас рассматривает. А насколько наши души способны к чему-то? Способны ли они в тяжелейших условиях засветиться? Ну вот как мы картинку показывали, да? Под большим давлением Донбас превращается в алмаз, хрупкий уголь, да? Вот понимаете? Или вот так, вот, вот мелкое такое пошлое, да, регулярное такое предательство, что только вот наша группа, вот она настоящие русы, да, вот только нам гаголы там по 100 миллионов тонн золота, а остальные не, это не людь конченая. Да нет, все достойны, да, все достойны. Но только достойны опять же, которые себя проявят. Кто-то под страшным давлением, кто-то так, вот, лежа на боку, вот, ну, вроде бы все это дело, да, но от этого же зависит. Лежа на боку, ну, потому что он весь измученный, да-да-да, бабай, да, да, был такой этот самый персонаж, вот, легендарный, конечно, потом, правда, к сожалению, ушел, вот, но свое дело он сделал. Вот понимаете, можно же лежа на боку, если это человек, ну инвалид какой-то, да, и он неустанно борется за правду, справедливость там где-нибудь в интернете, вот. А есть то э, с пивасиком на диванчике, да, и опять же, не факт, что забра... за празд... правое дело, да, вот. Понимаете, э, ну как, как вот это, примеры какие привести, да, элементарные, да, э, вот. Э, да, рекомендую, кстати, крайний стрим в Телеге послушать этого самого чекиста. Я презираю чекиста всех, но этот персонаж, который с никнеймом, он вызывает уважение. Вот, потому что он жизнь прохавал, и вот э, где-то большая часть эфира, там четвертый или пятый час уже, он там о себе рассказывает, послушайте. Вот он очень правдиво говорит, он здраво, его жизнь била, он это дело понимает. Если бы таких чекистов было хотя бы... Э, ну, каждый сотый, блин, из спецслужб был таким, как этот чекист. Там мы совершенно в совершенно другом мире жили. Понимаете? Я с достойным чекистом встречался в реальной жизни только один раз. И то он всего-то навсего был, ну, я не буду называть, чтобы не этот самый не вызвать из лишев. Всего одного человека встречала я из спецслужб, который был достойный. Вот. Ну, он был очень маленького уровня и все такое прочее. Да, и я даже не знаю, живой он сейчас или нет. Вот. А так вот, понимаете, это в основном идут для того, чтобы в этой, в этой жизни устроиться получше, да, чтобы сладко есть, вернее, вкусно есть, сладко спать и все такое прочее. Ну и желательно еще свои такие эти самые нехорошие, темные такие эти самые дела творить. Да. Ушел немножко в сторону, немножко в сторону ушел передам сейчас микрофон, попробую сосредоточиться. Много хочется сказать, много попытаться достучаться, но не вытягиваем, вот несколько человек, не вытягиваем этот поток, на который вот хочется выйти. Да, передаю микрофончик. Что там чекист ты говорил? Ты вот к этому подходил, что ты у чекиста какого-то, не очень его уважаешь, но обычно как бы не очень их уважаешь, но вот этот что-то говорил, и ты хотел э, сослаться, наверное, на то, что он говорил. Да, то ты говорил, что типа там Богу избранный, не Богу избранный, что вот, мы себе тикого дадим, а все остальные это как бы лесом, образно говоря, пусть идут. Вот может к этому. А, вот, я еще дополню, что это. А, я не к тому, что это как бы от Олега пришла это. Это вот цепочка причинно-следственных связей. Вот как все, что посылаем, оно все возвращается. Каждый поступок нам аукается всегда. Вот это надо вот так вот воспринимать. Чтобы, ну, для понимания, короче. Благодарю Миша, благодарю Ваня, Миша, благодарю соратники. Вот Ян подсказывает, что я хотел озвучить то, что надо быть поскромнее. Вот. Но ну, сейчас другие блогеры это дело озвучили. Вот Понимаете, это все в образном пространстве находится. В вот этой хрониках Акаши, которые на данный момент, они как бы листаются книги, да? И вот выплывает, и это вот получается. Здравое воспринимает здравые вещи и озвучивает они здравые, как по команде, хопа, и начинают выпрыгивать, вот как сейчас вспомнили сегодня, да, Игорь, или Миша, вспомнили, э, вот эти вот, опять же, э, 150 лет забытые, там, даже 90-летний кто-то там вспомнил, что это уже давно было. Я тоже это все помню, вот это, что сейчас вытягивает опять в очередной раз, да, для пережевывания, вот, вот этого э, Деникина, этого Деникина, ну, и прочие эти вещи, что я в далеком детстве еще это читал, это, вот, и даже когда я еще читал в детстве, это когда я находил старое издание э, «Вокруг света» 50-х годов, это там тоже об этом говорилось. И в старых изданиях советских журналов э, э, были заметки из более э, давних изданий, еще якобы царских времен, в которых тоже это все пережевывалось. Понимаете, это вся информация, которая вот дается, понимаете, это для того, чтобы... Э, ну, разбудить те, которые хоть способны хоть что-то альтернативное услышать, хоть хотя бы бред какой-то, хоть примитив какой-то, ну, чтобы начали мозги взращиваться. Их же надо взращивать, их надо культивировать, их надо беречь. Вот. И переходить на более продвинутые вот эти вот э, идеи, все более и более продвинутые, чтобы выйти на высокий уровень осознания. Вот. Там, вот, Ян вот это подсказал, хотел я тоже это озвучить, да, почему рекомендую, хотя там стрим очень длительный, 7 часов, там вот эта сентенция такая, что нужно как можно более скромно себя вести в этом мире. Ну, человеку больше одного унитаза не нужно, ну, не нужно, потому что жопа одна. Тем более не нужен унитаз, который там иридиевый какой-то или платиновый. Ну, он абсолютно не нужен. Неизвестно, как удобно ли его промывать. Может, фарфоровый он все-таки лучше. Вот. Дело в том, что ну, как, из этих соображений э, гигиены, да, может, он лучше все-таки. Вот. вот такие вот пироги. Да. А горло у человека одно. Ну, желательно питаться скромно, не давиться. Да-да, Миша, передай микрофон. Это как с инструментами, вот примерно. Вот Каждый вот, предмет, каждая вещь, что у вас есть, это инструменты для вашего взаимодействия с этим миром. Куда вам куча вот, вот этих добанных отверток всяких? Это... У вас же есть шуруповерты и эти насадочки сменные. Все. Нахрена вам целый... Во-во, кстати, вот да, Сережа прислал картинку. Классно, куча унитазов Да, понимаете, этот самый, да? Вот. Потом, насчет питания. Вот мы же говорим об этом, как можно более здравое питание. А бесы всевозможные, бесявки передвигаются совершенно на нездравое. Помните, мы же показывали ролик, где наши какие-то две русские девчонки решили попробовать, наслушавшись и насмотревшись американских фильмов, попытались поесть этих моллюсков. Да? Вот эти сопливые вот эту хрень, которая абсолютно противная на этот самый, на вкус, на запах. Вот, такие вот пироги этот самый, понимаете, это блевотина на самом деле. Для нормального желудка Она абсолютно неудобно Вот, такие вот пироги. Нужно как можно более здраво и как можно более скромно. Не нужно, блин, это самое, не нужно э, считать, что ты это сожрешь там больше, чем в тебя влезет. Абсолютно не нужно. Вот, запасаться э, некими цветной резаной бумагой, как некоторых там квартиры, кошельки и все такое прочее, тоже не нужно. Вот понимаете? Нам же ж вот эти крохи э, сбрасывают информации. А вот послушайте чекиста, да? нам же как говорили, там полковник Захарченко, вот у него там квартира-кошелек был, ну еще какого-то там, то ли депутата, то ли еще какого-то детоеда, да, вот еще какой-то мерзавец. А этот чекист рассказывает из собственного опыта, что они арестовывали, много раз, много подонков арестовывали, у которых были такие квартиры-кошельки. И он даже... Не на допросе, а просто спрашивал, а зачем тебе столько? Вот понимаете, вот он как нормальный человек, вот он просто интересовался вот этим, понимаете, это, это ну как, как бы это сказать? Это нонсенс, это абсолютно не, ну, это ненормально. Это даже для психики, для, для обычной человеческой абсолютно непонятно. Зачем тебе столько? Ну зачем? И ответ был только такой, ну мне ж суют, мне ж дают. Понимаете, вот бред какой-то, да, это вот эти вот человекоподобные, вот эти ненасытные, это, как говорил еще этот самый, да, малоимущие, да, сколько они дают, все мало. Вот понимаете, это, это не живое существо, тем более неразумное. Это как трубка, через которую пропихиваешь чего-то, оно пролазит, понимаете. Все, максимум, что может быть этого существа, это амеба, которая сколько влазит, она может поглотить. Или вот, допустим, вот когда показывают чайки, бакланы или пеликаны. Вот они, ну еще змеи такие, да, вот они растягивают свою пасть и заглатывают то, что значительно больше по размеру, чем они сами. Вот такие вот пироги, понимаете? Это какого рода сущность в теле вот этого человека подобного находится. Вот поэтому надо, ну, скромнее быть. Это ж, вот поймите этот самый, да, в этих, в текстах вот написано. Признак здравого человека. Ну, пусть не веда еще здравого, скромность. Скромность. Отказ от насилия. И дальше это все дело перечисляется. И это нужно понимать. И не наплевательски к этому относиться, и не со Стебом к этому относиться. Вот. Потому что, вот, к сожалению, вот Юра Тимовский вот не понял абсолютно вот, наших посылов, да, призывов, не понял. Не знаю, там сегодня у него стрим был. Возможно, начнет что-то там. Вот. Ну, а все-таки, надеюсь, может быть, выйдет на понимание определенное. Но на связь не выходит, к сожалению. Вот это большая вот беда. Большая беда вот этих говорящих голов, даже самых продвинутых. Эго. Понимаете? А эго должно быть у человека какого плана? Что такое должно быть эго? Это Эго – это аппаратный комплекс, который занимается тем, что человеческое тело, чтобы оно было в тепле, в добре, и не влезла в какую-то яму, не ебнулась, головой об что-то не ударилась. Понимаете? Просто вот такая самоохранительная система. Но не умничать и не взращивать себе, что я, блин, круче тучи и все такое прочее. Вот эго какое должно быть. Охранительная система вот такая работает в автоматическом режиме, чтобы с телом с этим ничего плохого не случилось. Но не мните себе хрен знает что и сбоку бантик. Дальше это уже начинается душа. Вот, которая опирается на то, что дух, если есть человеческий. А для того, чтобы это все дело срабатывало нормально, должна быть совесть. А что такое совесть? Это канал, непрерывный канал, по которому ты общаешься со своими великими предками, со своими вышними ипостасями. И если у тебя этот канал не работает, то душа ничего не сможет делать с этим телом. Максимум, что она может сделать. Ну все, давай, гудбай, и это тело, еблысь, и какую-то яму пропадает, попадает где-то в какую-то неприятность, в аварию какую-то, под раздачу под какую-то влетает, под какую-нибудь заболячку какую-то придуманную и загинается, потому что перспективы нету, понимаете? Все должно быть четко, промерено. Эго это э, тело охраняется, душа управляет этим и наращивается, Дух за всем этим делом контролирует, за каким хреном он вообще сюда приберется, в эту я, в материальность в эту, в твердость в эту, в тяжелые эти условия. И обязательно вот этот канал связи, совесть. По-любому, вот так вот. Хотя бы так, чтобы человек воспринимал. Ну, давайте я, наверное, буду затыкаться, а то я не этот самый не заткнусь. Надеюсь, что это будет большая польза. Вот. Но опять же, поймите, польза будет только тех, которые это захотят услышать. Я ведь из самых добрых побуждений пытался достучаться. И к Боже, чем к этим все такое прочее помочь. Потому что, ну, ну я чуть-чуть вижу наперед, вот. И я вижу тенденции определенные. Вот. Ведь дело в том, что будущего нету. Есть грядущее, а оно много вариантов. И как много вариантов. Но какое мы выберем направление. О, пошло этот самый звон большой пошел. Вот, позвольте, я откланяюсь. Привеликий вам поклон, соратники и соратницы, вот, за то, что вы вообще есть в этом мире. Вот, потому что без вас было бы вообще тяжко, душно, это невозможно было бы дышать. Вот. Я это очень э, прекрасно это понимаю, мы это очень здорово чувствуем. Поэтому превеликий поклон, держитесь изо всех сил, э, старайтесь быть все время в осознанности. Вот, не занимайтесь чем-то таким, не этим самым, не особо здравым. Все время, все время думайте о своей душе, о своем духе. Вот, и о связи со своими Вышними ипостасами Сирич Это ваши э, боги, ваши предки Ваши вышние ипостаси Это вы и есть Только вы это большое Не вот это да, которая в теле Оно очень важно Это якорь такой вот. Но надо все время думать о максимально большом Максимально большом Тогда будет все прекрасно Добра, тепла и света До вот.